приехали наконец-таки <LOL2> мы вернулись в город нашу, у которого уже динга белл стадриан спускайся и пойдем пойдем у нас сегодня у меня все дела я так устал честно говоря сегодня столько еще дел вот да вот пойдем в целом с тобой мы забыли делаем разобраться вам все такое еще нужно. Потому что мы то туда, то тот город, то с того города сюда, туда-сюда. Я вот, вот переодел, рубашечку надел на себя, волосы. М, чуть -чуть да, и линзы. Просто М, красные. Полностью цена строения красный себе сделал. Ух ты ж, там уже елочку, смотрю, поставили. Да, огромная. Вот, и пекарню мою сделали нормальной. Ой, это кто? чувствует за морозом? Дед Морозы. И почему два? Почему Вопрос? два Дед Мороза в конце ноября? Так. Mm. Тысяча рублей одна игрушка не хренов себе. Тут э, с скидкой. А тут видимо без скидки. А тут. Купон а со купон. скидкой А Где тут купон? Я не знаю. Может у этих? Может, yeah. эти банчей... Ой, ты тоже да, запросила... такой Здравствуйте. А да, ну, три вот тысячи. Получается. Сейчас посмотрим, как это выгодно. Ух ты, это Мам, выгодно. Это даже. Да, непонятно, где оно выгодно. Так, ладно, давай пойдем разгружать свои вещи. Да, О, так, так, так, ладно, потом увидимся с тобой, Адриан. Так, ладно. Нет. Не, у меня тут красиво все. Ничего не могу сказать, все красиво, сильно не Так, мы закроем тут на ключик. Чик-чик-чик-чик. Все. Закрыла я там на ключик. тоже на ключик закрою, чтоб не зашел Да, елки-палки закрою. Чик-чик-чик. Тики. По нашим. Да, палки Тики, по нашим освежениям. Темный бражник. Как зовут этого нового бражника, я не помню. Но сюда пришел кто-то, скажем, каким-то из магических камней что-то есть. Я, я перерываю сейчас весь интернет и узнаю, что тут такого классного, модного и стилевого намечается. Прячься, тики. Так. Бал. Бал. Серебряный бал. Ух, доме Габриэля Агресса. Туда приглашены. Ух ты, шатрен среди них. Это мне на пользу. Он будет, поскольку он будет три часа ночи, елки-палки, ночи будет, не нравится мне это. Эм, Адриан. О. Э, я услышал там сегодня будет бал какой серебряный, какой-то серебряный бал. Серебряный. Да, это ты здесь приглаш... приглашенных. И во сколько туда идти? В двенадцать начинается, в три часа ночи заканчивается. А, значит, понятно. Вот, и не могу, не против, да. если я с тобой пойду. Да. Против. Ой, как классно, спасибо. Ладно, буду готовиться. Так, сто процентов. Кто-то с каким-то камнем чудес подправился туда. Надеюсь, это бражник. Но ну, если у него, ну, если это, ну тогда я не понимаю, почему мы отследили магический всплеск энергии Стики. Так, ладно. Лучше будет сделать вид туда пойти, как человек. Зато заодно проследить. Ладно, лягу спать, потому что поза мне вставать придется. Ладно, все, я спать. Тики, мы проспали! Елки-палки. Олег, ты готов? А, да, Адриан, готов. Ты готов? Да, да я думаю, готов. Так, а туда не нужен никакой Дом билет, нет. никакого др дресс-кода нет? Ну, короче, я думаю, впустят тебя. Ну, в целом, да. Надеюсь, что <связывая> меня впустят. Может, охрана отошла. <связывая> Давно да, я на заведении не был в доме. агрессов эм, Эй, камеры стоят. Да. Вроде я ничего не вижу, такого охраны никакой. Ну, тут даже охраны нет, ладно. Тук-тук-тук, мы пришли. Да, Ух ты ж. А тут и простые люди видимо, могут заходить, а вот и охрана. Да, да. Марк, привет. Съеда мокл разговаривает с каким-то Каким-то человеком. Этот человек Интересно. Там Сабрина, Макс. Макс. Странно. Может, еще не началось? Наверное. Что То людей еще Пойдем в, в комнату... Мы зайдем? Да, пошли. А, точнее, Адриана. Ой, не Адриана, вообще а эта комната вообще? Не знаю. Я ну, не да. помню даже... даже не это комната? Наверное, Агроста. Креста, который... Крест. Ух, mm. здесь... Я здесь, кстати, был когда-то. Гуляю. Слушай, а ты... Вообще, где раньше жил? Ты такой добрый, Но добрый, раньше? спокойный мальчик. Неважно, где раньше жил, просто... его ума денег. Ты никогда никому не хамил. И к тому же ты сказал очень знакомым голосом. Я его уже где-то слышал. Феликс, это ты. Молодец. Ты павлина. Дусу ешь. Дусу что? Ага. Ага. О, что было за всплеск энергии? Откуда у тебя камень Павлина? Неважно. Что ты собираешься с ним сделать? Неважно. Так, точно. Красная луна. Кто? Красная луна, поднимись. Какая красная луна? Елки-палки. Еще ничего не... Так, ⁇ -мо ⁇ Елки-палки. Помощь идти, монстр. Красная Луна, а кто попадет под свет Красной Луны, когда я щелкну пальцем, вы пропадете. Что за... Здра... Феликс, сейчас... Здравствуй, дядюшка, дядюшка. Что за... Вы, хорошо... Феликс. Пропади-ка, дядюшка. Напишите, тебя бьёт. Что? Он пропал. Ё-моё. Мне нужно строить... Мне срочно нужны... Переб... Пора бежать, пора бежать, тик-так, пора бежать. О, Олег... хм. последующий, Я, Я не позволю а -а -а. ему разрушить сегодняшний... Так, вот какой-то лесман, походу, приехал в город. Ладно, тики, Давай. все, все. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла Ла-ла Ла-ла Ла-ла Ла-ла Так... Ладно. Так, ладно. А, надеюсь, Суперкот тоже вернулся. ла Суперкот. Ты меня слышишь? ла да. Ты видел эту, этого... Видишь, на улице Красная Луна? Ну, вижу Красная. Это, это сенсомонстр. монстр Встретимся с тобой в, в пекарне. Хорошо. Да, вот так, Это вон и агресс. Суперкот, у камня павлина новый владелец. Вижу тебя. Мы не должны дать, дать, дать агрессу щелкнуть по нам. Если он щелкнет, то тогда мы пропадем. Ну, хотя... Если для него смысл, все-таки хочет забрать наши талисманы? Вообще, да. Но мы не знаем, чего на самом деле охочет Аграс. Нужно его найти. вдруг у него кукуха поехала. Ну, да, как у всех... Вот и Аграс. Я че... Так, хохоталка. Реально. Хохоталка. У меня есть идея. Кот Нуар, подойди ко мне срочно. Иди. Иди. Нужно тепло, нужно кое-что, что нам точно поможет. Нам, пома... нам поможет, чтобы ты мог возвращать отматывать время вспять. Так что объединяй Может ко мне чудес. Что? Ой. Так, мы отправимся еще... Ставить да. сейчас? Ставь сейчас, да. Второй шанс. Все, теперь, теперь если он щелкнет, он сможет щелкнуть только по одному, так что, то, что ты должен отметывать сразу, как он только начинает действовать пальцами. Хорошо, только давай быстрее, у меня осталось 4, 5. Все, ну? отправляемся на... Эй, ты, создание бесине. Как тебя зовут-то хотя бы? И, а, ты что-то да. говорил там? Агресс? Да. Агресс. Агресс. Ш ты не агресс, ты Абаркас. Иди, выйди с нами, поговори. Да, мы да. знаем, то, что мы никто то то -та. Что так тебе нужно? В общем, нас уже столько знали языки дурбулину. То да, есть тебе нужны наши Камни Чудес? Да, тебе нужны. Я их просто... Это значит, ты не сможешь щелкнуть пальцами. Да, если ты щелкнешь, то ты просто зря... Тогда... Какой смысл? Ты Какой потеряешь наши камень, камень чудес. Да, вот именно. Пример 4 минуты. Ладно. Мне нужны камень чудес, но для того, чтобы я вам рассказывал, для чего они мне нужны. Это как маленькая тайня. Ну, значит, он да. тебе нужен. Нужен и наш камень. Мы... Мы знаем, все тайны злодеи. Но я получу вместе вместе с камнем кота получится камень змеи да не дождешься да. кроли это... змеи коту змей перемотает время да. Нет. Если... если ты даже заберешь на если ты пальцами сделаешь движение щелчка я сейчас сделаю второй шанс ну так вы что думаете то что я такой злой Нет, ты создал целую туда. луну да, и чуть полгорода того не сделал. Ай. Чё ты Что ты тут пикашься? Что ты тут пикашься? Это Сантимонстр лопата. Лопата. А, мон... а это Сантимонстр монстра... Семена. Семяну. А, а это Сантимонстр Каламбер. Я сюда ей как-то забрался, но меня туда выпихивает. Этот Сантимонстр Каламбер. Его А если жирю? я щелкну пальцами и Пропадет это тупое создание. На себя смотришь? Прикольно. Я И только ты... Прикос... Ой, блядь. Пошел отсюда. Он пошел вообще. Благодарный. Советую тебе держать свои пальчики, держать при себе. Потому что я сейчас использую супер шанс. Используем. Стой! Что? Супер шанс пропал! Да, он поделал Но... пальца! А ну отпусти их! Быстро! Кролико! Что я пока не используй! У меня... У меня одна минута и 30 секунд. Мы не можем. А если супер шанса нету. Нет! Он не сможет, ты больше не сможешь использовать второй шанс и не сможешь вернуться в это время, чтобы исправить. Я верну его только тогда, когда ты свой камень чудес. Если я его не выпущу через минуту тридцать, он уже выйдет превоплощенным. Я узнаю его секретную личность. Нет, что, если он, его секрет... нету, ты его и нету. Он здесь только одну в себе сущность, но не две. Мне нужно... Перезарядить камень чудес. Мне не выпал <свист> супер <-шанс>. <свист> <свист> Если мне не выпал супер -шанс, <свист> то как я все верну? Тики, где трансформация? Подкрепись. Мне нужно что-то придумать. Но чтобы что-то придумать, мне нужно что-то сделать. Это равноправно тому, что если мне придется объединить Тики Флафа, нету будет большой разницы. Лав. Тики, давай. Хоть это и слишком рискованно, но у меня, у меня есть причина рисковать. Так, ладно. Тики, перевоплощаюсь. Тики, хоть это и слишком рискованно, мне придется пойти на риск. Привет. Привет, зайчонок. Пух. почасовой. Так. Ладно. Давай. Мне нужно будет переместить его в ВН. Ладно. <смех> Нара. Привет, привет кот. Ой, что? Пока не объединяй ко мне. Сейчас, пока ой. не объединяй. Мы должны перезарядить, перезарядиться. Иди за мной. Хорошо. У меня нет смысла использовать свой, свой, свой, свой талисману дальше. Потому что он от него избавиться. И, тебе, и нету смысла второго шанса, потому что он от тебя избавится. Но если тебе он знать не будет, и ты нападешь в секретный момент, то тогда все может получиться. Давай быстрее, мне осталось пять минут. Хорошо. До того, как он не уничтожит весь Париж. Я не смогу ничего исправить. О -о -о. Так, где у нас это развели на. Вот. Не знаю. Ты иди туда, я пойду туда. Хорошо. Пух, пере, против часовой. Да. Ты придумал? Да. Так. Придется использовать э, кое-что использовать. Тики? Подожди. Так, ладно. Тики? Заряди, заряди плага. Тики, заряжайся. Тики, заряжайся. Так. Акватики, давай. Так, так, жри, жри, ой, жри и еще раз жри. Наконец-то. У нас есть эффект неожиданности аквакод. Он ну, не знает, не то, что, что, что есть ты, поэтому ты он мне понадобишься. Пока он не знает мы... об этом, у меня есть время. Я пойду с ним на переговоры. Это камень кролика. Используешь его, если со мной что-то случится. Yeah. Вот он. Подожди, надо что-нибудь. Талисман удачи. Мотыга. Mm -hmm. Мотыга. На всякий. Так ты камень кролика не хочешь подобрать? Oh. Ты его или подобрал, или не подобрал. Подобрал? да. Так, ладно, все. Ты бу... оставайся на филевой башне. Я. У нас с тобой будет. Мы с тобой будем. Ты будешь слышать все. Да. Я уже перемен начал. Оставайся на филевой башне, не прячься. Пока эй, что эй. я выберу <coughs> аква улучшение. Тики, где трансформация? Давай. Завершился. Мне... Где же мне найти того тупого? Бага. Может не пойти в школу? Так. А, <къем> Где я... ты? Я за школой. Я сдаюсь. Чё ты мне врешь, ты не за школой. Я, я школе. Ты слепой? Ой, игрушка. Вакцина Трайда делал? Ну я, ну, я записывался к коту, но он сказал, пошел нафиг, злодеем не делаем. Вот, сделал я ему скажу, чтоб сделал. Слушай, а зачем тебе эта так. красная луна? Может, ты из нее отстанешь? Так, я не понял. Ты чё тут? Ты вз... Спокойней. Вз... Если, ты, если ты собрался переносить металисмат, тогда его сейчас. А тут не сидит на мог случайно? Нет. Ты а уверен? А кто сказал? И я. Остался единственным героем в тайге. <как> это было близко. Так тихо. У нас есть эффект неожиданности. Пока что он думает, что избавился от Каталуара и от э, меня, от тебя, от всего, но. Я запомнила, где находится МОК. Ты где же? Он находится в его лопатке. Ой. Есть одна идея, но... Но... ладно, мне придется с ним поговорить. Мне придется попросить какого человека с ним поговорить. Будь готов на чеку. Тики. Только не попадайся ему на глаза. Перевоплощаюсь. Ля-ля-ля. А... Аграс Феликс, ты успокойся. Зачем тебе это? Объясни. Я просто, я просто создам хороший мир, без всяких героев. И без всяких... Герои Значит, нужны. Мы да, мы и так веселимся. За героями нам помогают. Зачем нам герой, если он теперь бражника? Ты избавился практически от всех. Герои, может быть, не нужны, но ты избавился от людей. Хм. Да, ну я могу вернуть твоих друзей. Давай, верни. Хм. Ты оставил несколько людей всего лишь. Вернем, например... Верни мне Адриана. Хорошо. Адриан. И где? А где? где? И где он? Я ты не, не контролируешь синтетимонстр, чтобы он возвращал людей обратно. Он должен вернуть. Че ты тут не меришь? Но его нету. Я тебя забрал. Может, может, он пропал. Может, он под землю испарился. Вот такой. Вот. Ты контролиру... не контролируешь Синтимонстра. Ты еще хуже, чем Монарк, Бражник, или кто, и... как его там зовут, только не зовут. Ну, я, лишь, я сейчас шелку пальцами, и ты попадешь прямо к ним. Давай. Ты правда думаешь, что я этого не сделаю? Ты? Да ты не сделаешь это. Ты хороший. Давай, избавься. Призови, верни всех обратно. Ладно. что все вернулись так просто от зависненьких монстра. монстр я... я я отзываю твое существование о чудненько. все вернулось прием кролик, ну, кролик. Прием. у меня получилось отлично но ну, есть еще одно незаконченное дело Будь готов. Нам нужно кое-что забрать. Тики, давай. Встретимся на крыше Адриана. О, хорошо. О, вон мне птичка попалась в ловушку. Талисман. Лопата, лопата, лопата, но ну, зачем мне нужна лопата, если ничего копать? Ну что ж, птичка, сегодня ты долетала. И... Кролик, кролик за мной бегом! Бегу. бегу. Где-то тут. Пора на крышу, почем? Да Можно не на крышу сюда. иди. Иди к гаражам. Хорошо, гаражи, гаражи. Иду. Ну, где же она? Я же помню то, что она была. Вот. Опа. Что, ты не, не, не ходи сюда. сюда. Хорошо. А теперь? Это лопатка, я сломаю этот блок. Так, Паразы, Спасибо, Калка. Вас... Спасибо, Калки. Калка. Теперь он Калк. Калк я сказала Калки. Калк, Все, теперь мы заберем у тебя камень Павлина. Ну давай. Нет, ты отсюда не выберешься. Не... Здесь Нет. нету выхода. Ты отдаешь камень или отдаешь камень нам Павлина по-хорошему, или я тебя отзову. Нет. У меня до сих Нет. пор находится твой веер. Не забывай это. А может быть, тут какой-то есть синтимонстр. Ну да, кто-то из нас. Мы точно не мысли с Давай надо. ты наводашь камень павлина, по-хорошему. Да. Все, я связал его, я связал его. Давай. Снимай давай. с него камень. Ну вот, снимай. Вроде снял. Ну все, вот ты и попался. Нет. Нет. Вот, камень вот. павлина. Так, давай. Это... Это, Это поделка, да. ты перепутала. А, да. поделка. Привет, поделка Дусу, малыш. Прячься, Дусу. Дусу. Нет. Ах Ой, у меня осталось беду. мало времени. Чудесный миссия баг. Супер шанс всех нас переместил по точкам разом. У меня 14 секунд. Так, ладно. Дусу, отправляйся, отправляйся в комнату. Перевоплощай, Стики. Наконец-то камень повинул нас. Надеюсь, дусу не заметили. Хотим тут стенку было найти, но кто знает, как дусу. Ты где, дусу? Елки, палки. Пернатик, привет. Я дома. Наконец-то мы вернули тебя в шкатулку. Я остался дома, я дома, я Остал... Остался только Нуру. И все. Ладно, Дуса, давай. Тебя я отправлю к остальным, к вами. Давай, пока. Так. Тоже мне нужно забрать еще пару комней чудес. Стиги. давай. Так. Прием Прием. Встретимся с тобой около школы. Хорошо. Так, ну я его жду. О, кот, привет. Это Комич... и это. Мы вернули камень Павлины, теперь он снова с нами? Ну и хорошо. Так, ладно, получилось. Получилось. Пик, кот!